Прибудь во мне. Дитя мое, ты плачешь и рыдаешь, Порою так меня не понимаешь И думаешь, что я тебя забыл, и я для молитвы небеса открыл. Как будто небо для тебя закрыто, Ты молишься и с жаждой ждешь ответа, Но в божьих планах Многое сокрыто. Я не забыл тебя. Поверь. О нет, поверь. Я вижу все и знаю. И испытания для проверки посылаю. Как золото, что плавится в огне, Душа твоя ждет помощи во мне. В горниле трудно, примесь очищаю, И все ненужное скорее отделяю. Горит и золото в огне, Хоть плавится, зато сияет мне. И знай, дитя, в горниле испытаний, Хоть непонятны для души страдания, Ведь все на золото внимание обращают. Гарнила только золотые знают. Кто не был в нем, не может сострадать, не может ближнего порою понимать, не может видеть так, как я хочу. Но знай, я твои раны — Залечу, в горниле примесь скоро отлетает, и это золото лишь только знает. Когда проходит трудную закалку, ты думаешь, что мне тебя не жалко? Но я жалею, я с тобой в огне, и ты, дитя, прибудь, прибудь во мне. Пойми, так лучше будет, верь. И знай итог всей жизни, чтоб достигнуть рай, чтоб понимать других, закон такой, от Бога данный для души благой. Мою закалку тот, кто проходил, всегда в душе меня благодарил». Тот научился жить, прощать, любить, Тот научился искренно служить, Тот научился в святости ходить, Тот научился так благодарить, Как я хочу за все благодарить. Будь верен мне с утра и до зари, Ведь ночи дни в моей руке всегда, И ты со мною будешь навсегда. Со мной легко окончится горнило, а впереди большая Божья Нива. Труда так много, нужно Ниву жать, пока открыта Божья благодать. Молись, терпи, переноси страдания». Так много слез, так много испытания. Я с неба на тебя всегда смотрю, Хоть ты в горниле, но я сорка, зрю. Нет, не сгоришь, о нет, не пропадешь, Уроков много для себя возьмешь. Молись и верь, смоли твой в бой ступай. Не бойся, не страшись. Но побеждай!